Недавно я снова переслушала книгу Павла Каэлия «Алхимик». Ловите лайфхак. Книги можно не только читать, но и слушать. Это экономит не столько время, сколько восприятие, когда это делает профессиональный актер, который читает с нужными интонациями книгу и с нужными акцентами. Так вот, начинается эта книга с интересной притчи. Божья Матерь зашла в, вместе с Иисусом на руках в монастырь. Зашла, я думаю, как-то так. Естественно, это моя интерпретация. И каждый священник и монах, которые были в этом монастыре, они хотели удивить ее каким-либо э, мастерством. И каждый что-то показывал, делал, говорил, рассказывал о себе и своих действиях. И вроде как все все показали, рассказали. И тут очередь дошла до одного монаха, которому, если честно, похвастаться было совсем нечем. Он был небольшой, чедушный монах, который, как ни старался, ничему святому особо не научился. Он ничего не умел, и ему было очень совестно предстать перед Божьей Матерью. И тогда он взял в руки три апельсина и стал делать единственное, что он умел – жонглировать этими апельсинами. Он был единственным монахом, которому улыбнулся Иисус Христос. А Божья Матерь дала ему младенца подержать в руки. В книге больше ничего не сказано по этому поводу. Но очень интересно, почему именно этому человеку Доверили самого Бога, почему именно к Нему была благосклонна Божья Матерь и сам Иисус Христос. Иногда многие интерпретируют именно убогость как причастность к Богу. Я снова выскажу свое мнение. Дело в том, что данный монах, возможно, был просто честен. Было ли ему страшно? Я думаю, да. Знал ли, что он ни на что не годен? Точно, да. Боялся ли насуждения людей? Ну, конечно, да. Даже не боялся, он точно знал, что его осудят. А, мог ли он не сделать то, что сделал? Нет. И вот эти вот действия, вот эта вот честность, если можно так выразиться, возможно, именно они подкупили святых особ. Я много работала с детьми, это очень маленькие дети от нуля до шести лет. И они не очень понимают взрослую речь, по крайней мере, быструю взрослую речь, а еще и умную речь, это крайне сложно понимать. И они, возможно, не понимали совсем смысл слов, но зато они очень четко чувствовали. То есть, когда ты улыбался им одним ртом, что мы сейчас иногда видим, они не понимали, что происходит. Но когда ты улыбался им всей душой, то ребенок улыбался в ответ. И я часто видела такую картину просто на улице, незнакомый ребенок, который смотрел на меня, я с ним начинала общаться взглядами мимикой и мы как-то умрялись найти общий язык именно таким образом. И в это же время кто-то из окружающих, не родственников, решил, что ребенок достаточно глупое существо, и тоже можно ой сю сю, -сю» и как-то с ним пообщаться. Ребенок начинал либо плакать, либо пугался. Никогда ребенок не терпит обмана. И знаете, что я еще хочу сказать? О том, что это. Если учесть про детей наше врожденное чувство, понимать вранье, мы не понимаем, что нам вру. Здесь я с вами полностью соглашусь. Но когда человек делает что-то не то и что-то не так, когда он что-то скрывает, у нас возникает чувство, что что-то идет не так, что-то не то кто-то называет это тревогой, кто-то называет это чего-то не хватает. У каждого это по-разному проявляется. Но все, кого я спрашивала, вы видите, что вам врут? Мне говорили, да. И мне всегда было интересно, а почему вы думаете, что другие не видят, что вам врут? Когда другие монахи хотели одобрения, хотели возвыситься и показать, какие они молодцы, как они здорово все умеют. Уровень собственной значимости был так высок. Но это же собственная значимость, это же ее придумал я. Мне же никто не сказал, что я из себя представляю. И только один монах, который не нашел одобрения, у великих мужей этого монастыря, не придумал ничего другого, как сделать то, что он умеет. Вот так же и человек, когда он делает как то, что он умеет. Как говорится в книге «Алхимик» много-много раз на многих-многих страницах, когда ты чего-то хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы твоя мечта осуществилась. Возьмите себя в помощь, Вселенная, и пусть ваша мечта осуществится. А за этой мечтой – следующая. Остановка – это смерть. Позволяйте себе мечтать.